Сегодня у нас будет распаковка одного очень достаточно необычного средства. Это дезодорирующий ухаживающий спрей для интимных мест. Прелесть этого спрея в том, что в состав входят натуральные экстракты, которые ухаживают и очень бережно увлажняют, омолаживают женскую интимную зону, также устраняют неприятный запах. Но сразу говорю, что... Если у вас появился дискомфорт и резкий, неприятный интимный запах, типа как рыбный, тухлый и так далее, пожалуйста, я вас очень прошу, сходите к врачу, сдайте анализы, потому что это может быть симптомом достаточно серьезных заболеваний, которые могут привести к очень нехорошим последствиям. Но если вы уверены, что у вас все чисто, нет никакого дискомфорта, просто у вас свой естественный не очень приятный запах, который вам не нравится – и вы хотите как-то его замаскировать, тогда можно использовать данный спрей. Он даст очень приятный аромат ванили. Кроме приятного запаха, этот спрей также обеспечивает уход за самыми сокровенными местами женщины. Он подает ощущение комфорта, свежести и также внешне улучшит вид вашей интимной зоны. Вот, я его еще не пробовала, мне интересно как раз таки посмотреть, как он будет пахнуть, потому что уже есть отзывы клиентов, нам уже писали на почту, рассказывали, что он действительно соответствует заявленным свойствам. В тайском интернете есть очень много отзывов на этот продукт, вот, поэтому я решила взять, и попробовать, посмотреть, понюхать, чем же он пахнет и как он действует. Сейчас давайте я сниму целопан, чтобы было лучше видно, потому что раз уж мы с вами распаковываем... Сейчас убираем верхний слой и вот так вот он выглядит вот 45 миллилитров запах ванили и вот здесь вот давайте я увеличу покажу получше как выглядит состав вот здесь вы можете видеть что в составе идет экстракт гамамелиса экстракта травы хию на букву c я не могу выговорить я всегда ломаю язык на этом экстракте поэтому я не буду сейчас это делать сделать. Вот также входит в состав экстракт Буэраримифики это природные фитоэстрогены, которые оказывают лифтинг-эффект, омолаживающее действие и ускоряют регенерацию кожных покровов. Также они действуют и на интимную зону. Вот, ну, здесь вот у нас информация на тайском. Так вот выглядит коробочка со всех сторон. Вот здесь вот срок годности. Вот у нас, тут у меня коробочка от 19 года, это я взяла еще летом, и вот только сейчас я до него дошла, чтобы его распаковать все было не до этого. Срок годности получается полтора года, но в целом как бы этого времени хватит, чтобы использовать. Так, открываем, смотрим, как он выглядит внутри. Внутри у нас вот такая вот баночка, здесь тоже дублируется описание на тайском языке, а также вот ингредиенты, вот Refresh. Сейчас посмотрим, как же он пахнет и какая у него консистенция. Вот такая вот жидкость. А пахнет, кстати, приятно. Такая приятная, не пошлая ванилька, очень нежная. И водичка мгновенно впитывается. Вот, и оставляет такую, ну, как даже сказать, чем-то похожа даже на гель, потому что она вот впитывается не полностью и немножко вот такое ощущение, да, все уже впиталось, оставляет такое, как, ну, да, как после геля, как такое увлажнение идет достаточно глубокое. Вот. Ну, как его использовать по назначению я показывать не буду, надеюсь на ваше понимание. И вот так вот он выглядит. В целом запах мне понравился. Вот, потом, может быть, в комментариях я отпишусь о своих ощущениях, о том, как он ощущается в интимной зоне.